Да уж. Ну и ливень сегодня. Видимо, погода не на нашей стороне. И вправду. Затянуло так затянуло. До утра уж явно будет лить. Представляешь, вот не могут же они дождаться утра. Там солнце светит, грязи с лужами не так много. Красота. И только тогда начать стрелять где ни по а нам легче было бы их ловить. Хорошо бы было бы. А знаешь что? Я поздравляю тебя, детектив. Не успел к нам еще нормально устроиться, а уже едешь на свой первый вызов. Как настроение? Готов к расследованию? Всегда готов. Вот только без оружия, как то неудобно. Не переживай. Если проявишь себя как надо, лично попрошу самый лучший револьвер для тебя. Мы приехали. Вот место преступления. О, смотри-ка, неужто и офицерша Помыткина здесь? Я с ней уже очень давно не работал. Лена, как дела у тебя? Та вроде как все нормально. Езжу вот по районам, штрафы выписываю. И тут сообщают о стрельбе, а ты знаешь, как я люблю такие оповещения. Повезло, что моя машина тут стояла. А кто это с тобой, отделение полиции, решило нанять частного сыщика для расследований, или как? Ну да. Так и есть. Детектив, ты можешь пока осмотреть дом. Пока вас не было, я опросила местных, да и очевидцев. Говорят, под ливень женщина бежала домой со стеклянной бутылкой, зашла в дом и уже через пару секунд был произведен один выстрел. Ну и все разбежались прятаться. Позвонили и вот мы приехали сюда. Просто палка. Надо осмотреть дом снаружи на наличие нормальных улик. Дом пока снаружи. Опа. Нет следов. Вверх заперта. А вот это уже интересно. Угу. Так, это уже становится интереснее. Но пока что картины вообще нет. Так. Что мы будем делать? Потом закрыть. У нас ничего нет такого. Смотрите, а как? Так, а... так, я не понимаю Смысл То есть, нам нужно как-то зайти в дом Кстати, а может через окно? Окна за зашторены, кстати Пока не понимаю, конечно, зачем Все окна зашторены А я, а мне нужно попасть в дом. Для этого надо будет попытаться переднюю дверь вскрыть и открыть. Переднюю дверь говоришь? Это что? Так, что делать? Все. Так. Та Макрины дверь, это уже неплохо. Тут нож. Тровь. Ее, в принципе, смысл пока что смотрю. Тут обычная еда. Тут тоже. Понятно, почему окна-то за что и на книжка? Так, а это что-то. О, пайнки, Деньги. Очевидно, это какой-то сейф как по мне. Тут дверь закрыта. Тут, тут А, нет, тут открыто. Здесь какая-то бумажка. Записка. Угу. Mm -hmm. uh -huh. Так. А это что? Это у нас. Стоп! Это. это Одежда нет. Получается. Это паровство. Это пули, Были пули. То есть на насчет выстрела точно, это точно было. Так, пока еще картинки точно нет. Общий такой вот. Никак. Только мы плохо еще осмотрели. Так, Тут ничего нет. А в ванной тоже ничего особенного. Нет, вот ничего нет. Пусто. В основном улики все должны быть здесь. Света нет. Света нет. Стоп, если нет света. Получается, кто-то свет выключил. Значит, это что-то должно быть связано с улицей, да? Потому что, скорее всего, на улице есть какой-то генератор света или что-то такое. Это мое личное мнение. Стоп. Свечи. Товарищ полицейский, появилась одна мысль, можете привести собаку-ищейку на задний двор. Особенно ищите хорошо около сада с цветами. Хорошо, детектив, будет сделано. Бублик, пошли, идем, будем сейчас в цветочках разыскивать труп. Хей, детектив, можешь подойти сюда? И как, в кустах что-нибудь есть? Ну, если считать, что тут кости и гнилое мясо, то да. Так, детектив, на такие извращения с трупами тебе смотреть еще нельзя. Помыткина, пожалуйста, можешь упаковать труп и убрать его отсюда. Ладно, как скажешь. Давай, детектив, мы пока что подумаем, куда же мог сбежать убийца. А то пока я тут с Леной общался, та и журнал записывал, забыл совсем про тебя. Давай рассказывай, какая у тебя версия преступления. Какая у меня версия преступления? Ну начнем, пожалуй, с этого. Так, то есть Вопрос. Куда велась стрельба по жертве? Uh, мне кажется, по моему мнению. Скорее всего, с кухни. Я по жертва погибла от кого. Вот, кстати, это я еще не уверен. То есть. Давайте даже еще проглянем. Во Вообще, мне кажется, что это мужчина, потому что была от него записка. Окей. Так, кажется, вот это так, больше. так, интересно. И где же все таки убийца сейчас может находиться? Я не знаю. Вот, смотрите, убийца находится в доме. Вряд ли. Если бы он находился бы в доме, он был бы где-то еще. Пусть находится в лесу или в бегах. Кстати, возможно. Не, Улики, найденные тобой, говорят о другом. Есть еще у тебя предположение. Мне кажется, что он не успел сбежать, и поэтому находится все еще в доме. Понимаешь? Но осталось только одно. Нужно, чтобы ты проверил дом. Иди, а мне надо помочь Помыткиной с этим трупом. Я, я, так исп... я, я, я, я так испугался Я так испугался, Ладно, это понятно, это пока но должно быть, естественно Так О, сюда А его можно как-то подобрать Или нет Давайте сейчас почитаем даже Оружие с пустой обойма. Похоже, патронов хватило лишь на один выстрел. Да, мне кажется, это и... ...красторый оружие, с которого вы стреляли. Так, что у нас? Так. Жуть, конечно, убийца, ты наш. Потому что у нас тут пустота. Музыка еще такая криповая. Дайте угадаю. Естественно, естественно. Естественно. я! ну наконец-то ты и попался вы арестованы за убийство своей жены вас ждет не менее 10 лет в тюрьме. И за попытку напасть на детектива полиции еще 5 лет сверху. Это так было страшно. Вы просто не представляете, это настолько было страшно. Ну ничего себе. Ты так ему и сказал. Да. И это после того, как он пытался тебя зарезать. Не. Ну а что я должен был сделать? Он тыкал и тыкал своим ножом в меня. То справа, то слева. Потом опять справа, слева. Изо всех сил пытался скрыться от меня. Ну, да. Итак, первое Привет. дело и уже пойманный убийца. Что ж сказать, ты молодец, детектив. Как и обещал, вот твой честно заработанный револьвер. Смотри, револьвер. Не поцарапай его, хех. Обещаю, обещаю, обещаю, обещаю, обещаю, обещаю. Месяц спустя. разыскивается В смысле, разыскивается так ладно это котенок и чё? типа кот смысл это с топором, дяденька. я не понимаю смысла конечно вот это всем мы типа его сейчас будем искать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 Наконец-то. Пули сколько. Отличное оружие в наше время. Если, если в красный стекло, то его можно разбить. Но во время пристрелок нужно будет сбить и другое стекло. Не разрушаем и сюда. Понял. Так. Проси стрелять из револьвера, да стреляй, а, -а, а понятно, все что -то. все открылось. Туда не надо. Сюда. Мне туда не надо. А, а не надо. Все. Лена, привет. Да, привет. Сегодня видишь я без напарника. Ну выкладывай, что у тебя. А чё выкладывать то? Вот этот гражданин сбил на машине мужчину. А затем врезался в стену. Обычная ДТП, что сказать. Ну понятненько. Я тогда пойду место преступления осмотрю. Может гляди что-нибудь и найду. Позовешь, если будет новая информация. Хорошо, детектив. Да. Если у вас возникли помельче в поиске улик, то нас сочетание сможет их местоположение. Зачем мужика задавил? Что он тебе сделал? Не оправдывайся только. Типа управления потерял. На дорогу не смотрел. Мужчина сам выбежал к тебе. Давай на чистоту. Ясно. Я не выпущу тебя, пока не услышу ответов. Вы можете смотреть их местоположение. Очень верю, что эта книга вам будет не нужна. Первый лупа находится у вас. Давайте будем честны. А кого спили? Ничего. Лужи воды. Ну это понятно. Это. То есть, ну. Кого там? а, -а, -а, -а, -а. Помяне, че, чувака. Пустой кошелек. Кстати, пустой кошелек. Это. Это. По мне может что-то об и обозначать. ты через дорогу, но ну, окей. Даже если он так шел, его могли вот так спить. И он сюда отлетел. В принципе, пока у меня логичное мнение. И все, убавлю. Если вы не против. Смотрите. Как по моему мнению... Вот, смотрите. Он шел как-то вот здесь. Ну, короче, вот. Где-то там вот шел. Все. Так. Следы. Где начинается... он Ямская да. пускай, пускай, мы их не трогаем. Так. Ага, тут заперто. Так. Получается, он вышел, он тут кушал, он отсюда выш, вышел, вышел что-то, поболтал с ним, получается, вышел отсюда и пошел, и пошел как-то вот так, наверное. Когда он прошел, он, получается, увидел, он побежал, увидел, его машина сбила, и он вот так перелетел. Это, это вот почему следов тут нет. Так. Будем расстреливать голубей. Так. Пока что нет такой информации. Так. Дело номер два. Мужчина ночью после дождя, переходившего дорогу, купил машину. Человек погиб на месте. Водитель же сразу обратился в полицию. Повреждение на тело. обнаружено повреждение. Травма позвоночника уголов в конечном. Частиц, говорил, да? ну, это весь вот одежду. Принять частицы проговорил, да? судорогу Так. Вот так шлк. Кшлк находился в карман. Стой, денег не было. Украли, потратил. Писки, ты проиграл, не только деньги. Понятно. Значит, он что-то проиграл. Ну, понятно. Так. Пока что не разбираются. Да я многое что уже нашел, в принципе, как по мне. Так, голод. Но это могли быть и Голубы виноваты. Кстати, Стай, сюда мы пойти. Вот посмотри. Я допросила его. Все, как обычно, все говорят одно и то же. Возьми эти записи. Это типа его алиби. Думаешь, тебе это поможет? А? Скажи, что специально его сбил, и я увезу тебя в тюрьму. Ладно. Вот ведь засранец молчит и молчит. Водитель, сбивший жертву, утверждает, что он не виноват. Он не справился с исправлением ехал, тащил на дорогие. Мужчина, мужчина остался по пути так, как хотел. Ну понятно, понятно. Так, ну по факту это, ну по факту более-менее сходится. Я, я все-таки верю ему, как по мне. Так, я могу сказать, что я верю? Пока нет. А, так, давайте тогда дальше туда пойдем, мы как раз мы еще не отправились. Так. Вот видать какие-то будут улики. Так. Да. Да. Скорее всего мы сюда можем забраться либо, здесь бы так просто это не, не было. ага ну что-то есть поиск из газеты так я не буду пока это читать так это уже интереснее это уже интереснее зачем бездомного охотничий нож обычный дешевле же этом хоть есть кусок резного мяса тут он мог так так так стоп стоп хватит хватит вам туда не надо, да, естественно. Так, стоп. Теря опять в тупоре, в большом таком. Я уже более-менее красиво складывается, но еще пока что не полностью. Так что, надеюсь, что я уже вам прям сейчас все расскажу всю историю. О. О. А это вот интересная находка. Думаю, этих улик пока хватит мне. Надо бы допросить продавца в кафе. Может быть, что-нибудь путное скажет. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, чем я могу помочь? Я детектив Шишковский. Сегодня ночью был сбит на машине мужчина недалеко от вашего заведения. Осмотрев место преступления, заинтересовался вот этим порошком, найденным в мусорке за этим зданием. Это цианид калия. На вкус как миндаль и очень ядовит. Может быть вы знаете, откуда он там. Не, я ничего не могу сказать. Я вчера ночью на рыбалку ходил, а здесь работал мой приятель. Если что-то и было, то он точно видел. Можете сами у него спросить. Он живет совсем рядом. Вот его адрес. Выходите на улицу и сразу направо. Спасибо. Может это прояснит немного ситуацию. Всегда рад помочь. Выходите на улицу и сразу направо. Хорошо. Ну, да, сразу направо. Вот. А, сюда? Окей. А. Okay. Ой, извините меня, я вас не напугала ли? М, ну немного. Слушайте, можете подсказать. В квартире 3, В, кто-нибудь сейчас есть? Да вроде сейчас нет. Оттуда выходили двое мужчин, они видимо с лесами, осматривают весь день отопления в квартирах. После они спускаются в подвал дома. Может там тот, кто вам нужен. А, ну это тоже хорошо. Спасибо вам. Подвал дома говорите. Там, подвал есть в принципе, да. Так мы? А Она шит? Живте, чтобы зайти. Да. Синий, черный, зеленый. В смысле синий? Чё? Я не понял. Да, если мы закрываем синий, а, -а, а мы закрываем синий, закрыва... А что он зачем? Синий, что он за фигня? Ладно. Я, ich... ну как молодец. Я не понял, как я что делать. Ладно. Все равно идемте. Так, боже, я уже кое-раз задеваюсь об этих штуки. Так, а тут у нас что? Так, я за механизмы не шарю, мне может быть только сюда. Смотри, а рыба попалась на крючок. Давай мы ее задушим. Наконец-то босс будет очень доволен. Понятно. А можно полегче? Смотри, а рыба попалась на крючок. Давай мы ее задушим. Наконец-то гос будет очень доволен нами. Боже, чел тоже да вот забил тот продавец меня был теперь я точно знаю кто убил мужчину нужно арестовать его Это так было жестко. Я, я за, я, я кое-как на готове. все. Стоять. Это полиция. Давайте. давай давай давай давай давай Почему такие. Остановись. Я хочу поговорить. Я не буду бежать, что нужно. Союте, факт я его уже поймал. Перестань бежать за мной. Остановись, я хочу поговорить. Отвари от меня. Того, чтобы, кстати, у нас хорошая дистанция. Так okay, и все, не убежишь, не убежишь, все. «Ладно, ладно, все сдаюсь. Ты поймал меня. Только не убивай, пожалуйста. Только послушай меня. Я не виноват. Эти парни пришли в мое кафе и наставили на мою голову револьвер. Они дали мне ядовитый порошок, чтобы я убил мужика, который им должен был деньги. Так сказал им сделать их босс». «Ну да, конечно. Рассказывай, кто их босс». «Я, я, я правда не знаю, кто он. Я знаю лишь, что он главный в нашем городе». Имя. Назови его имя мне. Быстро. Его. Его зовут вроде как. Крысы. Твари. Значит у них есть главная шишка в этом городе. Фух. Не хочу ничего такого говорить. Но походу это начало самой настоящей мафиозной войны в городе. На этом дело закрыто и точка. дело номер три Я номер три. загадка прием так. прием это детектив Шишковский у меня на пути лежат упавшие деревья а бензина в машине ехать обратно нету если меня слышите мне придется искать другой путь возможно даже через лес прием Ну, елки и иголки. Никто не отвечает. Связи попросту нету. И, видимо, не будет. Ну у меня нет выбора. Лес не такой густой. Могу немного и прогуляться в принципе. Вот чего только я готов сделать. Лишь бы меня не уволили с работы. Что ж, ребята, на этом мы будем завершать. Ребята, ролик выше будет очень огромным. Ребята, я завершаю на этом, потому что... Карта действительно огромнейшая. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока, пока, еще раз скажу вам пока.